Здравствуйте. У кого случилось? Вы к кому обращайтесь? я не знаю, к кому обращаетесь. Вызывал я. Ну так вы говорите, что вы вызывали. Может продавцы вызывали, я ж не знаю. Ну. А? ну что у вас случилось? А вы кто? Папочка бинатов. А дальше? Что? Отдельный батальон. Дальше. Все. Почему надо все выпытывать-то? С сотрудников дальше? полиции нужно думаю. все вытягивать. ППС? Да. А зачем мне ППС? Нас вызвали. Мне нужен участковый. Я ему четко сказал. Кому? Тот, кто мне звонил. А кто он? Звонил? Борзый какой-то. Я усматриваю в этом магазине состав преступлений, 238 УК РФ, подождите, часть 2, пункт Б, реализация детского просроченного питания с истекшим сроком годности подождите. с 9 -го месяца 2020 -го года. Это я все понял, вы хотите что именно? Что будет? А при... как вы думаете, что я хочу? Так я не знаю, я думаю... Я что... хочу описать данные продукты, изъять их и отправить э, все материалы дела в Роспотребнадзор и в Следственный комитет. Вот, я вас услышу, что вы хотите. Я... Нам сказали, скандал в Дикси, вот мы и приехали. 11. Короче, гражданин Яковлев. У нас был в магазине скандал. них вот. все. То есть получается сотрудники полиции врут. Нагло врут граждане. Кто вас учит врать, а? Интересно. Это в МВД вас учат врать? Но дежурный сказал, что здесь скандал. Заместитель директора только что под видеокамеру подтвердил, что здесь скандала нет. То есть получается вы врете. Вы врете. Но признайтесь, что вы врете. Я лично вам не вру. Сотрудники МВД врут. Кто вас только учит врать, вот, интересный граждане? За всех не говорить. А вот буду. буду. Буду говорить за всех. Вот когда научитесь служить народу и не врать людям, вот тогда не буду говорить. Я могу дать трубочку, чтобы... Не это, на громкую связь можете включить сразу, чтобы все это ну, на видеокамеру хочу... записывалось. Что вы меня снимаете? Я простой, маленький человек. Я вас не который... снимаю. Я хочу удержать камеру. Снимать девочек на трассе. А я фиксирую. А, понятно. Ну какая разница? Вы разница снимаете, большая. Держать, Фиксируют девочки. и снимают. Разница какая? Вы всем камеру на меня направляете. Ну, ну, зачем? Они а не имею права? Нет, зачем просто? не понимаю. Ну, ну потому стою, что я штуру, фиксирую все действия в магазине на видеокамеру, чтобы не было потом, что вот я на вас накинулся. А вы целенаправленно зашли смотрите, с все продукты? Я целенаправленно сначала, изначально пришел в магазин для того, чтобы приобрести качественные продукты, которые стоят на полке этого магазина. Ну, когда пришел на кассу, я обратил внимание, что после того, после того, как они мне пробили его, я обратил внимание, что оно испорчено. Все. Ну и дальше пошел уже в магазин для того, чтобы выявлять просрочные продукты в этом магазине. Ну и выявил, соответственно, почти ну почти целую тележку. О! Годен до 31, 12, 20. Прям при сотрудниках полиции снимаю просрочку. Уважаемые, скажите, пожалуйста, вы в данный момент что хотите? Участковую либо следственную оперативную группу для он составления хочет... административного О, правонарушения. Хочет... А именно, реализация некачественных продуктов с истекшим сроком годности, которые реализуются а? в магазине. Алло. Алло. Алло, это 511, Игнатов. Но? Вот, человек спрашивает, что делать с просроченными товарами, которые он нашел целую корзину, если его вести в отдел. Он хочет, чтобы приехал участковый, и все это изымалось здесь на месте. Не, не обязательно изымать. Можно оставить на ответственное, на ответственное хранение под расписку. В смысле там на месте? Ну вот, здесь у него целая корзина просроченной продукции. Ну где, на улице? Нет, почему? В магазине, в Дикси. Вот он хочет, чтобы приехал участковый или кто-то, и чтобы что? Составили, составили протокол административного протокол правонарушения. правонарушения. Где это? Это литийный 22. Человек тут фиксирует все на камеру, все записывает. Все наши разговоры, все. Девять три один. Девять три один. секунду. Всем разгласила персональные да. данные. Очаровательно просто. Молодец. Ну, пусть ожидает, сейчас мы молодец, скажем. А, ну, смотри, объясни ему так. А, участковый сейчас занимается кражей. Как отработает, так приедет в магазин. Если он будет ждать, пускай ждет. Так, 7, а наши плюс. действия какие, 511? Ну, все по маршруту. Все, я вас понял. Да, пускай ожидает участкового. Он сейчас освободится с предыдущей заявки и придет только никакого времени точно сказать не можем мы свободны вы услышали да. все до свидания это некачественная упаковка которую нельзя реализовывать вот даже кофе просрочен есть с прошлого года это заместитель директора магазина йогурты а до 03 сегодня же 03 -го. ну Нельзя что ли? Нельзя. По правилам торговли нельзя. Они должны были еще вчера в 12 часов ночи снять все это. Или перед закрытием магазина в 11 часов они должны были снять это. С прошлого года вообще продавец снял. При мне прям на видеокамеру она начала снимать это с полки. Она знала о том, что там стоит просрочка. Она начала снимать ее и быстренько увезла. С кофеем то что? С кофем просрочен. Конечно. Восьмого Двадцатого ну года два детских питания я приобрел. Просрочно? Да. Это вы не покупали? Нет, это нужно будет описывать. Мы не будем. Будете. Будете? Пишите. Либо будет писаться заявление жалоба на бездействие. Пишите заявление. Я такой Протокол такой принятия устного заявления. Я такой-то, такой-то приобрел в магазине. который даже еще не представился, кто и что. Закон о полиции, пункт пятый. Младший лейтенант полиции, участковый полномоченный Протокол принятия устного заявления, все это описывается. Это вам кто-то сказал? Закон. В отделении а полиции. вы В смысле? В городе Санкт-Петербурге. Мы проедем, проедем с вами. да. Нет. Будем составлять На месте протокол. Понятие устного заявления. Для того, чтобы меня туда доставить, нужно основание. Так, у вас не в дежурной странице будем составлять. А для составления? Для Давайте. Для все... написания а... заявления. Вы сейчас меня хотите доставить? Нет, не полиции. доставить. Мы а что доставить, хотите чтобы заявление вы написали. Вы меня хотите объяснение? попросить, чтобы я туда проехал? Да, все верно. Я вам отказываю. Хорошо, напишите ну тут на месте. Протокол принятия устного заявления. Что непонятно. Я уже три раза повторю. Я вас прошу написать объяснение, а что А я вам уже четвертый раз повторяю протокол принятия с устного заявления. С, с протоколом принятия устного заявления еще идет объяснение ваше. Ну, То, что вы такой-то, такой. Мы ну, такой начинаем такой -то, работать. Такого -то, такого -то Точнее, служить. Да. Не очень вы хорошо. Не Это не очень хорошо. Граждане Российской Федерации, Вы тоже не представились, предверите А документы. Я обязан. Обязан? Да? Да. Сошлитесь, на закон... Сошлитесь, на, закон да. Сошлитесь федерального... на закон и статью. Вы находитесь в городе. Сошлитесь на закон и статью, по которой я городе должен вам значения. представиться и предъявить вам документ. Значит, мы проедем в отдел полиции для установления вашей личности. Да? да. Основание. Определение вашей личности. Это не основание? В смысле, не основание. Основания. Там четыре основания, там, если я не четыре основания, про которые вы можете меня доставить в отделение полиции. А как вот, вот так. Я от своего имени не буду на его, своего. Я назову Прочитайте. вам фамилию, имя отчество свое. Прочитайте, ознакомьтесь. Принял устное заявление mm. от... Я вам еще раз говорю, что я назову свою фамилию, имя, отчество. Мне надо уточнить ваше фамилию, имя, отчество. Может, вы сейчас назовите Вася Путин, а я должен да я выяснить. хоть могу сказать Владимир Владимирович Путин я. А зачем? Это мое право будет назваться им. Где? Яковлев Кирилл Викторович. Санкт-Петербург. Дальше. 51. Место работы. 51. -е. Я вообще должен с собой носить паспорт. Ну городе федерального значения, У нас да, паспортный режим? У нас паспортный обязаны... режим? В городе федерального У нас значения нас паспорт. Обязаны... Я вам четкий вопрос задаю. У нас паспортный режим? Вы находитесь в городе федерального и что? значения. И что? И когда я вас останавливает обязан... сотрудник полиции, нас... просит предъявить документы? В законе, в законе четко сказано, что я обязан с собой его носить. Хорошо. Что хорошо? Это плохо, когда вы безграмотный сотрудник полиции. А можете прочитать, что ну, чтобы не было просто быстрее это все. Слух, да. Ты, вы сами. Ну, прочитайте все, просто, чтобы было быстрее. Заявление для плетка. Ну, то есть, первый год в магазин дик с кладбище на 5.7 до, до 202, сейчас я приобрел яйцо куриное стоимостью такой-то, компотруня стоимостью свободностью до 27, сок до какого-то, обученный стоимостью такой-то, общей стоимостью столько-то. Также мной был выведен просроченный товар. Первый пошло. Кофе-капсула, угу. яйцо куриное, а вода и сок, детское питание такой то воду кислорочной, крутоня, такой то 10 брал, я йогурт, в другого вкуса, совака холодную копчей на такой-херво, творог 5% молочной горки, 180 грам, чаще покрыться в года, если казанный продукт, и а не третья точки по списке. Хорошо передать дальней дела, всегда нормально, раз потепловно зеленый. Есть кресла от комитет.